Это таксист. Boy next door. На самом деле у меня свой сайт Это так, чтобы город лучше узнать. И уже 300 лет он возит людей. Куда прешь, му? Упланта, остановите. Но иногда с ним случаются странные вещи. Что за? Э! Черт только не придумают. What the hell? Э! Забери обратно! Э, меня пацаны не так поймут! Пацаны поймут правильно. веб